Теперь давайте поговорим о перспективах скальпера вы сейчас не переживайте что сейчас много теории немножко нужно все-таки получить понимание что такое скальпинг чтобы начать его уже изучать правильно понимая в какую роль он имеет и какую роль нужно играть в вашем жизни в вашем мире трейдинга в ваших стратегиях как трейдера здесь больше наверное, мы поговорим о даже отрицательных сторонах потому что есть есть, есть преимущества, есть обязательно и минусы ну, не бывает только одни плюсы и никаких минусов. Ну, и первый такой э, перспективы и минус – это зарабатывать скальпингом очень и очень сложно. То есть скальпер, он изнашивается очень сильно морально и физически даже, потому что просиживать и портится и зрение, и время вы тратите очень-очень много. Это огромное эмоциональное напряжение, которое выдерживает не каждый. Если вы чувствуете, что вы срываетесь, что это не для вас, лучше уйти отсюда и переходить к более спокойным видам трейдинга. И так именно многие делают, то есть они от э, скальпинга уходят там сначала интрадей, потом там позиционную торговлю, и кто-то там может быть остается, потому что позиционная торговля это уже там и большие профиты и меньше времени, э, там уже есть где разгуляться, а скальпер э, должен каждый день заниматься этим, если вы хотите здесь добиться какого-то э, профита, добиться действительно шикарных успехов. Дальше скальпер, возможно параллельно начинает заниматься инвестированием, то это тоже уход более спокойный вид э, трейдинга. Большой минус, нет возможности масштабировать ваши средства. Это скальпер с 10 тысячами рублей и скальпер с 10 миллионами рублей, совершенно два разных скальпера, они не могут применять одинаковые стратегии. Ликвидность нашего рынка ограничена. Да, может быть там нужно уходить скальпинг на американской бирже, но там совершенно другое, другие вообще инструменты, по-другому тот рынок устроен. И там по-другому он работает и технически, и... Вообще там совсем все по-другому. То есть стратеги, которые работают здесь, они, возможно, не будут работать. И я уверен, что они, скорее всего, вот один в один не будут работать там. То есть не, не, не то, что я думаю, я знаю, что рынок там совершенно другой э, в зарубежных э, площадках. Вот это невозможно масштабировать свои средства. Иногда часто ограничивают возможности скальпинга, и люди переходят как раз вот в, в другие, более спокойные виды трейдинга. И срок жизни успешного скальпера обычно составляет 1-3 года. Все, Дальше человек либо уходит в какие-то другие области, либо он занимается этим для, как хобби, параллельно, чтобы ну, получить иногда драйв и адреналин, либо они сливаются. Вот этот вариант как раз, что вы сольетесь. Я вам надеюсь, что этого не случится. Для этого я постараюсь в этом курсе все возможное, все усилия приложить, чтобы вы либо ушли в другие виды трейдинга, трейдинга чтобы у вас скальпинг остался как а параллельный вид трейдинга и чтобы вы получили опыт бесценный опыт который вам пригодится возможно даже и не в трейдинге а в других сферах деятельности потому что дисциплина она важна не только здесь хотя именно в трейдинге она имеет и играет ключевую роль гораздо большую чем какие-то там таланты и особые навыки и дар какой-то то есть скальпинг это очень часто в большинстве случаев это первая ступень успешного трейдера если вы ее прошли успешно и быстро ее прошли, дальше у вас возможностей на порядок выше, и вы получили некое свое опять же, преимущество перед другими трейдерами, которые на этом скальпинге, например, зацикливаются и сливают, сливают, сливают деньги. Вот все, что я хотел сказать о перспективах. То есть я призываю вас не делать ставку на то, что вы всегда будете скальпером, но пройти эту ступень и пройти ее с пользой для себя. До встречи в следующем уроке.